друзья приветствую добро пожаловать на мой youtube канал меня зовут давыдов денис сегодняшним видео мы разберем интересную тему разберем интересное предложение разберем все нюансы называется aglet из серии move to your двигайся и зарабатывай сейчас много направлений в этом секторе до да, появляется разных приложений с вложениями без step in step up aglet вот сейчас хайпует очень сильно и все нюансы давайте сейчас разберем но прежде чем продолжить, обязательно подпишитесь на мой youtube не пропускайте видео так, Aglet. Здесь можно зарабатывать без вложений. Данную приложуху вы уже можете скачать, то есть это не какой-то проект, который сначала собирает деньги и только лишь потом обещает вам приложение. Здесь как раз все-таки наоборот. Они заморочились над продуктом сначала, а потом уже будет это все дело монетизироваться в криптовалюты и так далее. И так далее. То есть Сейчас вы криптовалюту не можете здесь никакую купить. Но как тут вообще происходит заработок? То есть скачиваете приложение, дальше вы а, ходите по городу, открываете различные коробки из-под обуви возможно в них будут серебряные поинты, монетки либо кроссовки могут быть, плюс дополнительно вы еще тоже когда ходите, зарабатываете серебряные поинты, серебряные монетки за которые в дальнейшем вы можете купить более продвинутые кроссовки их уже на NFT рынке продать и заработать реальный кэш, продать их можно за эфир, либо за USDT то есть такая долгосрочная движуха на перспективу но мне кажется, что здесь все очень оптимистично и благополучно сложится, поскольку огромная комьюнити вокруг данного приложения уже сосредоточилась. И мало того, что оно на хайпе сейчас, это приложение, так еще, скажу вам более, здесь многие контракты уже зак а заключили контракт с данным приложением. А и не какие-либо компании, а реальные известные бренды, такие как Adidas, Asics, New Balance и, возможно, еще какие-то другие компании тоже за коладится данное приложение, поэтому это говорит о том, что проект фундаментальный и есть смысл в нем покопаться, повозиться, как-то внедрить его в свою жизнь, ходить, заниматься спортом. По крайней мере, я постоянно хожу на какие-то прогулки, пробежки с раннего утра, почему бы это не использовать параллельно с этим приложением, чтобы еще и зарабатывать. Буду по порядку все рассказывать, чтобы ничего не упустить. Тем временем, когда у вас возникают вопросы, пишите сразу в комментариях, чтобы мы максимально эту тему э, разобрали. Ну, когда я начал регистрироваться, первая проблема, с которой столкнулся, это приложение дико лагает, потому что много комьюнити, большая аудитория сюда заходит, возможно, по этой причине, может быть, слабые сервера, может быть, пока что на начальном этапе не вывозит данная приложуха. Имейте это в виду. Поэтому я частенько перезаходил в это приложение. Но когда я проходил регистрацию, почта mail она здесь как-то не пропускается. Поэтому я использовал Gmail почту и использовал во время регистрации VPN, потому что пользователь с России сюда не пускает данная система. Хотя, когда я через VPN зарегистрировался, дальше я через VPN пользуюсь приложением, все нормально. То есть имейте в виду, что возможно вы столкнетесь с данной проблемой. А, дальше. Очень важно использовать мой промокод. Почему? Потому что, когда вы просто без промокода зарегистрируетесь, вы получите одну пару кроссовок, а когда вы будете использовать промокод, вы получите две пары кроссовок, плюс вы еще за первую э, партию 10 тысяч шагов еще получите тысячу серебряных монет. Что, в принципе, тоже хорошо, поэтому используйте мой промокод и проходите регистрацию. Тут не нужно никаких паролей, вы просто прошли э, регистрацию и дальше вам на почту пришла ссылка, по ней перешли. Таким образом проходит здесь создание аккаунта также когда вы вот эти данные данные коробки открываете ребят вам необходимо на эту коробку жмякнуть дальше она скажет вам система что откройте откройте меня и возможно я вам какой-то дам супер мега крутой бонус и от 500 до 5000 монеток здесь данная программка вам дает так еще есть такие случаи когда дают Золотые кроссовки, но ну, мне пока такое не перепало, потому что я еще пока с приложением еще мало работаю. Возможно, завтра я буду на марафоне, и мне какие-то еще больше, круче будут бонусы. Кто его знает. И каждые сутки, каждые сутки эта коробка она обновляется. То есть, можно будет заново по этому же маршруту, допустим, марафонить и собирать эти монеты. Также у кроссовок есть определенная а, своя шкала а, жизни. То есть они изнашиваются и стаптываются, поэтому какие-то кроссовки можно отремонтировать один раз, какие-то два, какие-то три раза. Как их ремонтировать? На карте есть вот такие вот молнии в кружочках, что дает вам 60% восстановления в вашей паре кроссовок. Ну и также есть еще такие черепа. В кружочках зеленые, которые позволяют вам полностью все кроссовки восстановить. Тоже следите за тем, чтобы ваши кроссовки были уже на исходе, так сказать, износа, чтобы уже э, не израсходовать, так сказать, свои вот эти вот бонусы впустую. Тоже за этим следите. Так, где можно отслеживать все вот эти показатели? Вы нажимаете на кроссовок. А вот, видите, в конце есть такая вкладка, как Repairs Remaining. То есть их, значит, можно один раз ремонтировать. а Дальше вот эти показатели. GSP то есть это определенный коэффициент эффективности который взаимодействует с погодой допустим, если на улице дольше вы одели какие-то такие промокахи какие-то тряпочные кроссовки, соответственно, коэффициент взаимодействия будет слабый соответственно, во время ходьбы, ходьбы вы будете зарабатывать эти монетки, но не так много, если бы вы одели более другую, какую-то плотную обувь или допустим, жарко, да, к примеру вы одели какие-то там ботинки то, соответственно, вы тоже будете зарабатывать меньше, то есть тоже подбирайте обувь в соответствии с погодой и, кстати, забыл сказать, когда вы используете данную приложуху, вы подключаете параллельно GPS, и можно просто даже с приложения выйти, и оно как-то все подбивается, синхронизируется, и вся ваша ходьба конвертируется в эти баллы, и они здесь отображаются в ежедневной статистике. Главное, чтобы был интернет и GPS подключен. Тем временем задавайте вопросы, которые у вас возникают, чтобы мы быстро максимально в этой схеме разобрались. Так, что значит вот эти вкладки Earn Rate и Max Boost Rate? То есть это значит, если вы правильно в соответствии с погодой одели соответствующую обувь, то, соответственно, вы можете больше зарабатывать вот этих поинтов за пройденных тысячу шагов. Если вы как бы не в одели э, кроссовки, то, соответственно, вы будете меньше зарабатывать этих поинтов за тысячу шагов, тоже за эти мониторы. То есть тут такая шкала, так сказать, заработка. У каждых кроссовок она разная. Единственное, здесь в приложении столько много кнопок, поэтому первый день я просто был как в дремучем лесу. Но по мере, по мере э, погружения в эту тему у вас, в принципе, э, понимание появится. Durability. Что это значит? Это значит урон. Э, то есть определенный уровень защищенности. То есть чем выше он, тем, соответственно, лучше для кроссовок. Чем меньше он, тем быстрее кроссовки будут изнашиваться, портиться. Класс. То есть тут, насколько я знаю, есть 5 тиров. Чем выше тир, тем хуже кроссовки. Тем, чем тир меньше, тем кроссовки лучше. Тоже можно так кроссовки свои как-то классифицировать. Также здесь статистика шагов конкретно в данных кроссовках отображается. Дальше стоимость в серебряных монетках тех или иных кроссовок, сколько можно приблизительно получить за продажу монеток, если вы их выставите на продажу на маркетплейсах. Опять же, если выставлять чуть меньше, то больше вероятность, что их заберут. Я пока что ничего, честно, ничего не продавал, только погружаюсь. Насколько я знаю, те кроссовки, которые вам в качестве ревардов дают за определенную тысячу пройденных шагов, то есть это может быть тысяча первая, пять тысяч шагов, десять тысяч, то эти, как правило, кроссовки никому не будет нужны, потому что их и так система дает бесплатно. А другая категория кроссовок, которую вы уже можете здесь приобретать, они уже более ценные, и соответственно, они здесь людьми приобретаются просто как горячие пирожки. То есть, тоже имейте это в виду. Дальше об этом еще затронем тему. Repairs, remaining это вы уже поняли, то есть максимальное количество, сколько можно отремонтировать кроссовок. Это может быть 2, это может быть 3. Теперь, ребят, мы подошли к видам кроссовков. То есть, как я уже сказал, есть кроссовки Rewards, которые даются вам системой за прохождение вот этих шагов. 000, вот Скоро я пройду 10 тысяч шагов, и мне дадут мало того, что еще 1000 бонусных этих серебряных пунктов так еще какой-то тоже бонус-приз дадут. Это может быть кроссовки, это может быть еще какие-то баллы, я пока еще не знаю. Посмотрим. Вот эти уровни, когда вы проходите, вы получаете кроссовки из разряда Rewards. Так, следующий вид обуви – это коллекционные. То есть они носят такие градации, как Batch 1, Batch 2, и за них уже можно, продавая их, непосредственно вы можете зарабатывать а, золотые данные поинты, и за них уже приобретать NFT. То есть стратегий тут много. То есть стремиться нужно данные золотые кроссовки заполучить. И халдить их по возможности первое время, потому что по мере притока и наплыва здесь аудитории, они будут э, еще более ценнее и, соответственно, более дороже. Стремитесь, чтобы у вас в коллекции были именно такие кроссовки. А обычные уже кроссовки мы юзаем для того, чтобы ходить и зарабатывать поинты. В принципе, в этом видео все. Будем по мере разбираться. Главное то, что нужно понять для себя, это зарабатывать золотые монетки, за которые уже можно купить NFT. То есть это ваша главная основная задача. Таким образом будет здесь заработок. А чтобы эти монетки золотые заработать, нужно заработать серебряные, чтобы купить уже золотые кроссовки и их продать уже за золотые монетки. То есть такая взаимосвязь. Поэтому надо это все дело потестить. К тому же крутые здесь партнеры. Здесь есть вкладка «Shop» и «Market». В чем их отличие? «Shop» — это первичный рынок, где представлены NFT, где представлены кроссовки и различные усилители, там щетки различные я видел, здесь где-то были, а в маркете непосредственно, в маркете уже вторичный рынок, где покупка-продажа идет между пользователями, правда эта страничка пока что не прогружается, поскольку огромный наплыв на данное приложение. Также по новостям. Игровые вот эти токены серебряные монетки не планируют конвертировать в токены уже данного проекта и где-то их потом листить, а золотые монетки, возможно, да. Но пока еще точной информации нет. И, кстати, пока не забыл, в телеграме, кстати, есть много мошенников, которые создают отдельные различные телеграмы, где проводят якобы какие-то... Ложные дропы, какие-то сейлы, какие-то смарт-контракты скидывают, что якобы монетка торгуется на панкейке. Поэтому тоже не наткнитесь на мошенников. То есть есть а, вот такая вкладка, где указаны все достоверные источники, где можно а, найти подлинное комьюнити. То есть дискорд здесь есть, твиттер тоже подпишитесь. Тут можно следить, мониторить их новости, как у них дела. Достаточно активно живую у них комьюнити. Это тоже хорошо, я считаю. По дорожной карте, что важно знать, то есть у них планируется листинг NFT в четвертом квартале 22 года, поэтому это приложение прям так чисто на перспективу можно поюзать. И думаю, почему бы и нет, потому что мы в повседневной жизни ходим, в повседневной жизни мы постоянно чем-то занимаемся, почему бы это не используется этим приложением. Оставляйте ваше мнение, комментарии, если у вас они уже сейчас возникли, будем вместе с этим всем движением разбираться. Поэтому используйте мой промокод для того, чтобы получать еще плюшки дополнительно. Алгоритм действия какой? Делаем аккаунт, дальше выбираем кроссовки, которые нам на халяву даются. Дальше уже их включаем, одеваем и начинаем ходить зарабатывать поинты. Обязательно включаем геолокацию, GPS-ку включаем, чтобы монетки шаги нам засчитывались. Спустя время нам еще дадут сразу же вторые кроссовки и дальше по мере прокачки уже будете улучшать, улучшать свои кроссовки и уже можете их продать за золотые монетки и накапливать, накапливать, чтобы в дальнейшем а, выкупить ценные NFT. Также, ребята, я столкнулся с таким моментом, когда изучал контент на ютубе, люди, когда уже планировали продавать золотые кроссовки, система запрашивала небольшое количество комсы, комиссионных в виде золотых монеток, то есть там где-то пол монетки. Но чтобы эту комиссионную количество монеток приобрести, это 5, 40, там, 250 монеток. То есть это, в деньгах это копейки стоит. То есть цена не, вопрос не в деньгах, а вопрос в том, что гражданам Российской Федерации не получается этот платеж осуществить из-за санкций. Поэтому я нашел надежного человека. Telegram его я оставлю под видео. Я через него приобретал данные монетки для комиссионных уже на будущее, чтобы можно было какие-то золотые кроссовки продать, чтобы не было никакой проблемы в этом вопросе. То, что вы вначале юзаете, ходите, используете данное приложение, а потом вдруг вы захотите продать кроссовки, у вас из-за отсутствия комиссионных не получится это сделать. Поэтому контакты в описании, если что, обращайтесь к этому парню, надежный человек, и поможет вам с покупкой этих желтых монеток. То есть Я ему просто наличку перечислил, соответственно, он мне помог данные монетки завести на аккаунт, поэтому имейте в виду тоже, возьмите это на вооружение, поэтому давайте использовать данное приложение и будем а, надеяться, что мы здесь заработаем, всем хорошего настроения, будет еще видео по этому поводу, опять же, если вам зашло это видео, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы и хорошего вам заработка. Всем пока-пока.